Следующая деталь, которую мы спроектируем, это позиция 4 крышка. Она имеет довольно сложный контур. Но для того, чтобы ее смоделировать, необходима всего лишь одна операция. На виде справа на плоскости, справа рисуем новый эскиз. Начинаем с севой линии. Рисуем пока произвольно. После того, как мы нарисовали все элементы в эскизе, необходимо теперь задать размеры. Ну, размеры из этой книжки нам для этой детали не ясны, даже на сборочном чертеже это не показано. Поэтому будем ставить примерно, а уже когда будем собирать сборку, если необходимо будет, то подправим. Так, для начала задаем э, взаимосвязи. Здесь, допустим, вот так вот. Проставим, может, сразу размер. И сразу давайте проставим габарит, ну, например, 60. Так. Так, здесь давайте проставим, наверное, равенство. здесь проставим клиниарный здесь допустим ну 4 миллиметра Но если вдруг нас что-то не устроит, мы в любой момент сможем изменить размеры. Поэтому сейчас это не так важно. Ставим материал, простая углеродистая сталь. Дальше нам необходимо поставить два отверстия, одно сквозное, второе на глубину, для винта М5 на 12.58. Можно это сделать с помощью специального инструмента отверстия под крепеж, а можно в принципе это сделать простым вытянутым вырезом. Так, вот на этой вот плоскости рисуем новый эскиз. ставим размер, ну например, 50 миллиметров, ну, допустим, 10 миллиметров на 5. Здесь 5 миллиметров насквозь. Итак, теперь нам необходимо размножить круговым массивом и добавить да, вот одну фасочку. Давайте сначала добавим фаску. Не знаю, сколько она должна быть, но давайте поставим 4. Дальше добавим ось. И с помощью кругового массива размножим наши два отверстия. Щелкаем ОК. Ну вот собственно говоря и все. Заготовка для этой крышки готова. Когда будем собирать сборку, то размеры при необходимости поменяем.